На поездке дня карты лыжа от Fisher 80T, ProMATN который уже не первый год, бьет топы рейтинги И тестим их версии этого сезона. Поехали! Здравствуйте, это лыжа. Действительно, уже не первый год у нас в топах. И проехав сейчас на этой версии могу сказать две вещи Могу сказать. Первая вещь, это в ней ничего не поменялось По катанию точно. Как бы, если и поменялось, то я не заметил Значит, вторая вещь объясню. Давайте, почему все-таки эта лыжа мне нравится. По-прежнему она попадает в топ, хотя я знаю еще многие другие универсальные лыжи, которые мне нравятся больше, но они в топ не попадают. Значит, что в катании эта лыжа показала? Показала она хорошую карту составляющая для лыж категории универсальных с 80. У нее действительно очень хорошая хватка. И хорошая дуга с хорошей ее вариабельностью. То есть можно поменьше, можно побольше. Где-то рабочий, при этом режим метров на 14. На мой взгляд, это очень удачная скорость, это очень удачный ритм катания для тех людей, для кого эти лыжи, на мой взгляд, созданы, и, собственно, тех людей, которые ими больше всех интересуются. Это такие начинающие и прогрессирующие лыжники, которые еще пока не научились технически кататься на разбитом склоне, и хотят эту проблему решать лыжами, но при этом уже готовы начинать какие-то первые шаги в карвинге, там и в какой-то, может быть, веселой технике катания, фаня. Вот это отлично для них. Это не быстро, это технично, это хорошая обратная связь у лыж, и лыжа не требующая ничего от лыжника, не создающих проблем. Это хорошо. Также очень хорошо второй аспект у этих лыж. У этих лыж очень хорошее комфортное мягкое проскальзывание при достаточно высокой степени контроля. То есть вы их ставите боковое проскальзывание, она очень хорошо контролирует, но многие бьет очень ограниченно и даже на достаточно неровном склоне вы не теряете контроль но при этом как бы можете кататься достаточно долго такое сочетание тоже в принципе редкое и поэтому эта лыжа получает за него хороший бонус от меня вот я как бы готов ее за это похвалить вот из за... теперь перейдем к недостаткам из недостатков могу сказать что лыжа мне кажется уже каждый раз она мне кажется немножко все же таки жестковатым носочком и если его смягчить, то она бы могла бы быть, конечно, бы именно поинтересней, более живой могла бы стать в катании, дала бы меньший радиус поворота и тем самым выиграла бы и в маневренности, и в вариабельности ритмов катания и в комфортности при этом. За это минус. Вот. И мне не нравится, конечно, вот такая некая малая динамичность ее. Ну, вот, при своей острой и резкой такой дуге хорошая она вот как бы неотдачливая, немножко очень сильно виновата, но не учитывая, что у нее талия 80, ну, как бы, в принципе, ну, как бы, даже для такой талии, для ее класса, да и бог с ним, и не самый худший вариант. В итоге, конечно, есть такая же версия, безусловно, но, по крайней мере, была. Без титанала. Она, мне кажется, интереснее, она помягче, покомфортнее. Она и покомфортнее, и повырябельней. Ну, как бы менее может быть цепкая в дуге, но поинтереснее в катании. Но сейчас мы не о ней, сейчас мы о вот этой вот Си. Безусловно, я поставлю его в рейтинг опять. Безусловно, это лидер своего класса. Даже несмотря на то, что у нее мало живности, мало души, мало какой-то игривости и слишком она дубовенькая. Но, тем не менее, для своих для своей аудитории это очень хороший вариант. И как бы хорошая в этом плане выше. Вот и все. я не буду ничего выдумывать. Если вас интересует какое-то более другое катание, там более интересное, более игривое, более динамичное, с большей отдачи, ну, выбирайте все другие лыжи. Значит, спрашивайте, читайте на форуме у нас, а то, на сайте, задавайте вопросы на форуме. Ну, подберем что-нибудь поинтереснее. А для этого класса эта лыжа действительно очень хороша и все, больше мне сказать о ней нечего Опять-таки, если хотите Каких-то других деталей, смотрите Отчеты по тестам ее же за прошлые годы Она ничем не поменялась Все, пойду за следующими Подписывайтесь, ставьте лайки Читайте нас, оставайтесь с нами Подписывайтесь на соцсети, пока